Приветствую на канале Шарабара. Продолжаем нашу небольшую историческую тематику касательно титулов, рангов и так далее. В прошлом видео мы рассмотрели 5 различных стран. Сейчас же я предлагаю забыть про другие страны и перенестись в Российскую империю. Как понятно из названия, говорить будем про табель о рангах. Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Именно так называется закон о порядке государственной службы в Российской империи. Она была утверждена по старому стилю 24 января 1722 года императором Петром I. По новому стилю это 4 февраля того же года. Она существовала в плоды революции 17-го года прошлого столетия, но претерпевала многочисленные изменения. Табель о рангах вводил в Российской империи 14 чинов для военной и гражданской службы. Изначально каждый, в том числе и знатные люди, должны были начинать службу в низшей должности, без привилегий и прав. Это были простые должности, которые не давали никаких льгот и не отражались в табеле. В дальнейшем, на основе своих достижений и умений, каждый мог подняться на 14-ю ступень, а после этого постепенно подниматься все выше и выше, получая новый ранг. Как я уже сказал, виды службы были поделены на две категории. Военная служба. Она включала в себя сухопутные, морские и гвардейские корпуса. Все начинали служить в звании рядовых, а получить самый младший, 14-й чин, можно было не раньше, чем через 15 лет. Все военные чины давали право на наследуемое поместье. И гражданская служба. Тут несколько иначе, потому что право на наследство получали только чиновники с 8 ранга и выше. Нижние чины получали поместье, но они не могли передавать его по наследству. Однако данные условия были актуальны до 1856 года. После этого были введены новые правила относительно получения дворянства. Личное дворянство получали с 12 ранга, а потомственное с 6. -го. На гражданской службе правило личного дворянства давал 9 ранг, а потомственный – 4. -й. Каковы же были особенности табеля? При Петре действовала следующая формула. Каждый образованный человек – обязан служить. И служить может любой человек с образованием. Начиная с Петровской эпохи, по службе продвигались благодаря знаниям и умениям, а не благодаря происхождению. Солдат мог стать офицером. обычный горожанин мог стать высокопоставленным чиновником. Главное, чтобы были умения. Однако есть важное отличие. Табель о рангах не распространялся на крепостных крестьян. Нельзя не указать, что с образованностью в те времена были серьезные проблемы. В результате этого Петр I сформулировал минимум, который должны были знать все дворяне. Четыре действия Арифметики, сложение вычитания умножения деления, уметь читать, писать, понимать иностранный язык. Это был обязательно минимум. Но даже с такими требованиями у дворян были большие проблемы. Они просто не хотели учиться. Поэтому Петр ввел систему приема экзаменов. К тому же он нередко лично их принимал. И на этих самых экзаменах проверялись знания дворян. И проверялось их соответствие определенной службе и места в табеле. Табель о рангах – это попытка систематизировать государственную службу, предоставив возможность проявить себя всем одаренным людям. Первоначально военные чины состояли из четырех разрядов. Сухопутные войска, гвардия, Артиллерия и морской флот. Военные чины объявлялись в выше соответствующих им гражданских и даже придворных чинов. Такое старшинство давало преимущество военным чинам в главном переходе в высшее дворянское сословие. Уже 14 класс табели военных чинов давал право на потомственное дворянство, в то время как на гражданской службе только с 8 класса. С усилением кризиса феодального строя в России самодержавие делают попытки ограничить доступ в дворянское сословие. Эти вопросы обсуждались в многочисленных так называемых секретных комитетах. И этот самый комитет уже 6 декабря. 1826 года подготовил законопроект, ограждающий сословие дворя от притока в него разночинцев. Этот законопроект, хоть и с задержкой и некоторыми изменениями, был оформлен манифестом от 11 июня 1845 года. По этому самому закону потомственное дворянство приобреталось с производством офицеров штаб-офицерский чин, это 8 класс. Дети, рожденные до получения отцом потомственного дворянства, составляли особую сословную категорию офицерских детей. Причем одному из них по ходатайству отца могло быть дано потомственное дворянство. Александр II указом от 9 декабря 1856 года право получения потомственного дворянства ограничил уже получением чина полковника 6 класса, а по гражданскому ведомству это 4 класс. Особое место в иерархии военных чинов занимали офицеры гвардейских частей всех родов войск, получившие в Петровской табеле преимущество в два чина перед армейскими офицерами. Интересен этот факт, что до 1837 года офицеры гвардии, назначаемые на новые высшестоящиеся, должности в армию имели право сохранения своего гвардейского чина и гвардейского чинопроизводства. Служба в гвардейских частях давала преимущество и в чинопроизводстве. Как правило, на вакансию в армейских частях зачислялись гвардейские офицеры, бравшие перевод из гвардии в армию. Особенно это характерно для должностей командиров батальонов и командиров полков. С таким положением вещей и связано стремление не дворян в гвардию. Несмотря на то, что служба в гвардейских воинских частях требовала довольно значительных средств, стремление выпускников военных училищ выпуститься в гвардию особенно возросло после 1901 года, когда согласно приказу по военному ведомству номер 166 был установлен прямой выпуск в гвардию на основании и результата выпускных экзаменов. И это вызвало недовольство среди большинства гвардейских офицеров, особенно выходцев из старых дворянских родов России и служивших в первой и 2 гвардейских дивизиях. Однако уже в 1902 году этот приказ был отменен и лиц недворянского происхождения в гвардию не направляли. И это при том, что законодательство не ограничивало право недворян поступать офицерами в гвардию. До конца 18 века преимущество в один чин перед армией имели офицеры артиллерии и инженерные чины. Объяснялось это тем, что служба в данных войсках требовала от офицеров больше образованности, особенно в области математики. В 1798 году это преимущество было ликвидировано, но ненадолго. И уже в 1811 году при императоре Александре I преимущество в один чин против армейских офицеров было возвращено обратно. Тогда же преимущество в один чин получили и офицеры квартирмейстерской части. При производстве в следующий чин по выслуге лет офицеры должны были служить в каждом чине 4 года. Небольшое дополнение. В гвардии отсутствовал чин подполковника, и поэтому капитаны выслуживали чин полковника 6 лет. Приказом по военному ведомству номер 187 от 21 июля 1896 года утверждались правила производства в штаб офицерские чины. Льготы для производства следующий чин имели и георгиевские кавалеры. По правилам 1898 года офицеры, награжденные Орденом Святого Георгия и прослужившие в этом чине 3 года, производились в чин подполковника на тех же основаниях, что и капитаны, академию генштаба, даже если в наличии не было штаб с офицерской вакансии. На льготных условиях осуществлялось и производство подполковников в полковнике, если они имели положительную аттестацию и к 26 ноября выслужили в последнем чине 4 года. В конце 18 века среди унтер-офицеров дворянского происхождения устанавливаются особые звания, не входящие в табель о рангах. Это портупей-прапорщик в пехоте, эстандарт-юнкер драгуны, Портупей Юнкер, легкая кавалерия и артиллерия. Но надо сказать, что эти звания просуществовали недолго, и уже в 1800 году все унтерофицеры дворяне из пехотных частей стали именоваться под прапорщиками. С 1802 года Юнкерами стали именоваться все унтерофицеры ягерских артиллерийских, кавалерийских частей, выходцы из дворян. Однако Юнкерами с 1865 года стали называться и учащиеся Юнкерских, то есть военных училищ. Рассмотрим же табель о рангах в том виде, что она имела в 19 веке. 14 класс. Самый низший чин среди статских – это коллежский регистратор. До 1845 года ему полагалось личное дворянство. Потом, до самой революции, только почетное гражданство. Среди военных самым низшим чином в пехоте был прапорщик. кавалерий кавалерии – корнет, у казаков – харунжий. 13-12 классы, выслужившему свой срок, коллежскому регистратору присваивали чин губернского секретаря, который соответствовал армейскому чину поручика. Если продолжить говорить о военных, то губернскому секретарю соответствовал военный чин прапорщиков гвардии, сотника у казаков и мичмана во флоте. Чин 12 класса полагался мелким труженикам царского двора. 11-10 класс. Претенденту присваивали чин секретаря Орежского, и он уже мог занимать хоть и ниши, но руководящие должности. И каждый пехотный штаб с капитаном, и всякий штаб в кавалерии и гвардейский подпоручик, и подъесаул казаков, и лейтенант на флоте. 9 класс. Титулярный советник. Этот чин уже давал личное дворянство. К нему относили пехотных капитанов, гвардейских поручиков, кавалерийских родмистров, флотских капитан-лейтенантов, и из казаков. Восьмой ранг. Коллежский ассессор исполнял разные чиновничьи обязанности. В то же время гражданскому чину коллежского ассессора соответствовал придворный чин титулярного камергера, но его жаловали крайне редко, а потом и вовсе вывели из употребления. Седьмой ранг. Надворный советник равнялся подполковнику в пехоте, капитану второго ранга на флоте, капитану и кавалерийскому родмистру в гвардии. Шестой ранг. Гражданский чин шестого ранга – это коллежский советник приравнивался к армейскому полковнику и капитану первого ранга на флоте. Человек с таким чином мог стать начальником отделения в солидном учреждении. Пятый ранг. Статский советник. Занимал должность вице-директора департамента и вице-губернатора. Четвертый ранг. Действительный статский советник. И если дослужившись до титулярного советника, чиновник из простых становился дворянином сам, то действительный статский советник причислялся к благородному сословию вместе с потомством. Из придворных чинов к четвертому классу относились камергеры, из военных – генерал-майоры и контр-адмиралы флота. Третий ранг. Его превосходительство, действительно статский советник, становился тайным советником по усмотрению государя императора. Тайный советник мог стать министром или генерал-губернатором, сенатором и членом государственного совета. К военным чинам третьего класса относились лишь генерал-лейтенанты и вице-адмиралы. Зато придворных выбирай. Гофмаршал и Гофмейстер, Шталмейстер и Егермейстер, Обер Церемонимейстер, Оберфоршнейдер. Второй ранг. Людей с высоким чином действительного тайного советника в Российской империи было не так уж и много. Зато генералы от пехоты, генералы от кавалерии, инженер-генералы и адмиралы не являлись редкостью. С придворными чинами второго класса все обстояло очень просто. Все, что нужно, это прибавить к большинству чинов предыдущего класса приставку «Обер» первый ранг за два столетия только 11 человек удостаивались высочайшего в русской империи чина канцлера к тому же первому классу относили чин действительного тайного советника первого класса который присваивали людям если они в силу служебного положения не могли именоваться канцлерами их тоже было немного 13 человек за все это время причем два последних в итоге стали канцлерами почти все они представители знатных родов к гражданскому чину канцлера в тайбере соответствовал что ж, на 7 позвольте отчалить. Жми, пиши, ставь, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!